Камадс, Кабанц. Ниншхайс. Стемене, привет тоже. Привет, Симень. Волгоград. Доеду. Ждем, рэпчик, новый, да, будет. Да, да, это пизато вилло. Хочешь я показал вот так как-то? Все, уже проехали. Я бы приехал в Днепр, но меня не пускают в Днепр. Вообще не только в Депра в Украину. С битмарями сотрудничаю, конечно. <связано> Аслану, привет, конечно. Из Рязани. Рязани. тоже привет. Обнинск, Обнинск ждет. Подождет, значит. Да всем городам, всем весям, всем селам привет большой. Не тебе свистели, не? Дай загалочку. Не, не накуренные, к сожалению. С удовольствием. Да, надеюсь, коснет альбом. Меня спрашивают, дом в Таи скоро купишь? Все, не делаю мозги, еду в Тюмень, как скажут тебе. И в Рязань. Сразу из Тюмени в Рязани, а потом в Днепропетровск. Как-нибудь на перекладный. Там там. А она хуво заряжает вообще. Будет лучше загружать тогда? просто не Счастья, добра, процветания, да, взаимно. Здоровье главное. Главное в нашем возрасте уже здоровье. Просыпаться и засыпать с хорошими мыслями, это тоже очень, очень важно. В Эстонии, я же был недавно в Эстонии, по-моему. Нет, я не буду здесь. В не было. Не было. Не надо так много лайков ставить, потому что хуёво лагает связь из-за этого. Нет никого из знакомых, кто хочет прямой эфир совместно выйти. Из, из Именно из, из знакомых, из тех, кого я знаю. Я понимаю, что у вас много кто хочет, но я не готов так со всеми подряд. Только с теми, кто нахуй посылает. Да, треки в старом стиле как раз и готовятся. Много треков в старом стиле. Но их немного будет на альбоме штук. 11 наверное. Я, я Вообще не знаю, альбом это будет или EP, потому что 6 треков уже записано. Для 6 еще есть материал, я думаю, как сделать. В Израиль, наверное, после Таиланда в Израиль. Спасибо. Играй, кстати, слушайте, играй. Наша совместная песня Влада Рама совместно со мной. На iTunes уже. Играю в ладрам, совместно, с Гуфом. Такая просучек. Новый год есть планы какие-то. Выйдет. Выйдет трек. Сольный мой. 2 числа, наверное, синглом. Второго-третьего. Как там получится, как iTunes, потому что я все время говорю, а потом обламывается. Что, никто не смотрит, из, из моих пацанов никто, я никому не нужен, нахуй, вообще уже. С наступающей вас всех, да. Может быть, это последний мой эфир в этом году, а может быть и нет. Блять, Шанхай, а как это? Не зовут пока в Шанхай. Так, нормальные комменты от людей, у кого ноль, блядь. Ноль вообще мозгов. У. Ну качество такое да пробит магии рассказать, работает у меня. То есть не то, что работает у меня, а присылает биты мне Ежа Продакшн из Питера. Никому не отдам его. Качество не очень, потому что... Садится батарейка, наверное, да, я, я просто боюсь, если я начну заряжаться, они будут слышать меня? Смотрите, я сейчас поставлю на зарядку. Лучше стало... Но меня слышно по-прежнему? Скажите, что слышно. Слышно, нет. О, ништяк, все слышно. Так, давайте поговорим еще. Ништяк, что слышно. Все, услышно, слышно, хорошо, я понял. Тачка Митсубиси под да? <связывая> Изображение квадрат, это я просто квадратный уже на батл кого включил свет народ связь пропадает потому что мы едем тачка сказали что у тебя тачка за лука Ну, писун, ну, как бы, не буду говорить, что ответил человек. Не, мое время только начинается. А твое время никогда не начнется, блядь, мудак. Судес здесь ерко стоят 8 миллионов рублей. Что, Пусть приедут, заработают. Ну, вот сегодня как-то нормально. Потому что у нас ночь уже на дворе. 7.40. Куда опять потек-то, смысле? Перейдем-ка. Ладно, короче, треки, ждите треков новых, если ждете, не ждите, так не ждете, так и не ждите. Бля, столько русских на самом деле, это какой-то пиздец, просто пиздец. Стасяныч, привет. Всем салют, всем, кто отправляет эти ручки, всем салют. Да, братан, скоро увидимся. Спасибо. И вам здоровья. Ч, Че, под чем я там опять? Под солями или под чем? Не пойму. Там мне время пишет, что я под спайсами или под солями? Под маслами. Под маслами. забылся красота быстро приеду да там принеслось по моему выступление извините истра что что так долго я это до вас не могу доехать да под спайсом точно я забыл просто столько наверное, всего происходит меня бабушка учила так делать, время, так. ну вот такой слабый фиток, если показался слабым, то вот такой слабый. Лех, бля, мне пишет просто. Ладно, давайте, народ, рад всех видеть. Видите себя хорошо, не употребляйте наркотики никакие. Ну, травку можете покупать. Хотя, не, ее тоже не надо, а то скажу, что я насоветовал. Ешьте устрицы. ешьте устрицы с пивом. Не ешьте никогда устрицы с пивом. Просто послушайте меня. С скат можно, кстати. Хаски нормально. Нормально. Блять, ну, не знаю, не знаю. Ладно, короче, надо кое-кому написать. Подтвердить одну информацию, которую вы мне здесь закинули. Давайте, обнял всех. Просто такое ощущение, что мы в Геленджике где-то едем. По-любому, лучше трава, чем алка. Но к этому надо прийти еще. Я вот лично побухиваю. Все, давайте, народ, пока. Убрал ногу, окей, неуважение. Просто я так езжу, мне так удобно. Можно я сюда хотя бы поставлю? Я без понятия вообще, вообще без понятия. Я как-то вот с вами выхожу в эфир, иногда выставляю фотки. Фотки в Инстаграм. Я не залезаю в телефон вообще. Стараюсь не залезать. В тачке играет Джул Сантана. Проветриваю, да, ножку. Ты решил посмотреть мой прямой эфир, да? Так. Тони Вайт нормально, да? Тома, может, с тобой в прямой эфир выйдем? Привет, Лю. Привет. Да, блядь, хватит, пожалуйста, писать мне про это. Привет, Перми тоже. А чё, давай пообщаемся, Том. Чё не отвечаешь-то? Да? Вы спрашиваете нормальные вопросы. Когда я приеду в Рязань, я не знаю. Когда я приеду, блядь, в Астану, я тоже не могу ответить. Свое лицо показывает, зачем, если оно у меня такое же, блядь, как всегда. Ну, наверное, сейчас я под солями или под спайсами, не знаю, под чем опять. Не, про твоё пиво японское. Асахи. Как вам. А. -а, -а -фе. Я смотрю, у вас там, да, какие-то, блядь, новости у всех. Которыми. Вы думаете, что мне очень интересно? <кос digitized> Трек «Опасный пассажир» очень скоро, на альбоме будет. Здорово, кабан. Том, я в прямом эфире, не могу сейчас посмотреть фотки. Немножко нарушаем, трясется немножко. Немножко чеченского вождения. Это не Марат рядом. Он говорит, покажи Марата. Не, не буду ничего зачитывать. Деду Морозу загадал, да, желание. Кто-нибудь еще из моих друзей, напишите коммент, чтобы я вас это вызвал на прямой эфир. Нет, с не общаюсь. Альбом выпущу, обещаю. Мой любимый мульт, это мой любимый мульт. Вот мне интересно, сколько вот народ будет смотреть на то, как я просто еду по дороге. Да, блядь, не, пожалуйста, заебались эти вопросы, вы что, гоните? Я кашу по Трэвису Скотту. Чем? Дорогу снимаешь. Дорогу показываешь. Я тебе? Нет, дорогу показываю. Дорогу показываю, да. Кого? Себя показываю?